Всем привет, решил сделать еще один обзор по бирже Eobit, а точнее короткий отчет по купленным кроссовкам. Брал я их за 200 долларов, четвертый уровень, отображаются здесь. С 3 числа этого месяца, вот здесь дата-время, мне упало уже 704 токена Е-степ по текущему курсу, а он сейчас немножко просел. Обычно я продавал по 12 центов, 14. Средняя цена полученных кроссовок, то есть монет USTEP, около 70 долларов. Это за 10 дней. Я думаю, к концу месяца кроссовки у меня уже окупятся и я буду получать прибыль. Когда я покупал кроссовки, шансов взять даже за 100 долларов практически не было. Постоянная ошибка вылетала 502. Вот за 200 я взял без проблем. Сейчас вы можете взять хоть за 10 долларов, 50, 100. Держите USDT на балансе. Обычный USDT. У вас есть биткоин, например. Выбирайте USDT usdt это троновский доллар. Есть еще USDT-B. Это Binance Smart Chain. Они нам не нужны, так что смотрите. В разделе DEFI. Вот. Топ. Биткоин USDT. Без окончаний. Держим на балансе 50-100 долларов. Когда появляются доступные кроссовки, жмем кнопку «Купить» и подтверждаем свою покупку. После того, как падает вам кроссовок, виден здесь, отсчитывается таймер обратного отчета, вам необходимо перейти в DICE и сделать 20 игр. Минималку я не меняю. Она 001. Люди здесь по 1000 сатошей. степов делают. Просто жму, пока не появится сообщение. Подождите 20 секунд. Я думаю, здесь более 20 выходит. Все. Переборщил. Готово. После окончания таймера монеты будут здесь. Нажимаем «Зачислить» на баланс и можно сразу продавать. Полученную прибыль выводить. После начисления повторяем процедуру. Начисляются токены два раза в день. И еще важный момент. Заявленная прибыль, ее степ ежедневная, на моем четвертом уровне 40 монет USTEP плюс бонус. Данный бонус это дополнительные токены USTEP. То есть по факту я получаю не 40 монет, а вот он мой доход. 70 и 4 токена. Что составляет в районе 7 доллара. Кто хочет инвестировать, присоединяйтесь. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Помимо регистрации, делать здесь больше ничего не нужно. Верифицировать аккаунт для того, чтобы пользоваться биржей, выводить криптовалюту или фиат, проходить не надо. КИС не нужен. Регистрация за одну минуту, пользуйтесь биржей. Пополнить баланс можно в этом разделе. Есть несколько вариантов пополнения. Фиатная валюта, например. Kiwi, AdvoCash, PR, без комиссии. Ну и карты Visa, Master, Мир. Плюс еще будете получать 20% бонус в монетах Rublex. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.